Здарова бандиты, бандитки, а также их родители. С вами снова я Бобруха и рад вас приветствовать на своем канале. Недавно я себе сделал индийский аккаунт, мне закинули сипишки и я решил покрутить рулет. Первую рулетку я хотел покрутить мифическая звезда. Также в разделе вам была рулетка с Курамаку который я давно хотел. И поэтому мы покрутим и мифическую звезду, и покрутим Курамаку. Я надеюсь, мне выпадет с мифической звезды персонаж. Чем быстрее, тем лучше, чтобы нам хватило сипишек на Курамаку, так как у меня их всего лишь 2 500. А где приобрести по низким ценам сипишки? Магазин Top Point Shop предоставляет самые низкие цены в СНГ. Советую покупать сипишки у них. Переходите по ссылке в описании. Все быстро, все надежно. Сам беру тоже у них. Поэтому не упусти свой шанс и беги закупать сипишки. Итак, за 10 цепишек нам выпадают крылья. Это же классно. Так, вторым нам выпадает брелок, который мне не нужен. И да, выпадает за 90 цепишек мне выпадает сирена. Уху! Так, сейчас мы еще пару прокуток сделаем здесь. И потом пойдем выбивать курамаку. Не будем тратить на остальное в этой рулетке. Потому что здесь мне ничего не нужно больше. Ясно. Ясно, понятно. Так, ну что, пойдемте в курамаку. Так, ну Курамаку я уже пытался выбить. Сделал 5 прокрутов. Давайте сделаем 6. Ну, ясно, тут выпадают крылья, понятно. Да боже, зачем мне нужна она, блин. Хочу Курамаку. Блин, ну что-то много CP стоит Курамаку. 800 CP. 800 CP и 3 предмета осталось. Курамаку, персонаж и то, что мне не нужно. Ну что, будем крутить. Я очень надеюсь, что он мне выпадет за 800 цепей, так как у меня остался крайний прокрут. Ладно, была не была, погнали. И да, да, да, да, да, да, да, он мне выпал. Так, я максимально доволен. За 2500 CP я забрал то, что я хотел. Спасибо всем за просмотр. Не забудь прожать лайкос. Не забудь написать комментарий. За сколько cp тебе выпали данные предметы. Ну и не забывай переходить по ссылкам в описании. С вами был Бобруха. До скорой встреч. Пока-пока.